Каталог, кстати, бесплатно. Здесь у нас перечень препаратов. Перейти в магазин. Итак, у нас здесь есть перечень препаратов. Препараты в капсулах нажимаем. И теперь мы читаем, а я о каждом препарате расскажу. Итак, когда у человека аллергия, я рекомендую использовать препарат антиаллерген Что дает этот препарат и каким образом у человека появляется аллергия? Аллергия у человека появляется, когда у него зимой начинает течь из носа. Если вы на протяжении дня в какую-то секунду начинаете очень-очень много раз чихать, зашли в туалет, чихнули 15 раз, зашли на кухню, чихнули 20 раз, при этом текут сопли, как будто это простудное заболевание, знайте, вы болеете аллергией. Очень, очень принципиально понимать, что аллергия является еще и воспаление тазовой области. Так очень часто, когда человек начинает чихать, а также у него начинают выделяться сопли, у него начинает болеть еще и поясница, особенно когда он наклоняется вперед. Это целиком связано с тромботизацией срамной вены, которая происходит в момент аллергического отека. Именно поэтому я очень часто советую людям, у которых болит поясница они часто чихают, попринимать препарат аллергонорм. В каком количестве его можно принимать? 2 утром, 2 вечером? Дальше, артронорм, препарат, который убирает артриты, ревматоидные полиартриты. Нужно позвать Витю, пусть он покажет, покажет большую банку. У нас теперь этот препарат есть еще и в большой банке. Хочу вам посоветовать, заболевание артрит является системным, очень сложным заболеванием. В этом заболевании, согласно тибетской медицине, целиком и широко, Присутствует плохая работа желчного пузыря. В случае если у человека плохо работает желчный пузырь, он не открывается, в нем сгустки камни, то у него на 100% будут появляться в дальнейшем заболевания артрита, ревматоидного полиартрита, артроза и так далее. Таким образом в случае если вы болеете этим заболеванием, стройтесь на то, что вы его будете лечить очень долгое время. Можно ли вылечить только этим препаратом? Можно, если этот препарат принимать по 6 или 8 таблеток в день. У нас есть эти препараты, и они у нас есть еще и в больших таких упаковках. 6 препаратов по цене 5 препаратов. То есть вы можете принимать препарат Артронорм, покупая его, и вам дешевле будет. Если вы его будете покупать вот в такой большой банке, то есть здесь минус 1 банка получается. То есть вы все равно должны этот препарат пить не менее 4 месяцев. Если вы болеете артритами, принимайте. У вас сначала пойдет обострение, потом желчь будет, потом еще что-то. А потом все успокоится, вы будете вспоминать об артрите, как о страшном сне. Если вы пропьете хотя бы вот такую баночку, оно того стоит просто, эти... Вот этот артронорм, это один из самых лучших наших препаратов, вы просто хотите все прямо сегодня и сейчас, но так не бывает, артриты лечатся долго. Проверяйте всегда запаянность нашей передней крышки в больших банках, чтобы не было подделок, потому что вот такие препараты подделывать неинтересно, а вот такие уже интересно подделывать. Чтобы подделки не было, смотрите обязательно, чтобы была фольга. Наши препараты идут все в медицинских белых капсулах, именно поэтому они имеют цвет белый. Почему? Все остальные цветные не являются медицинскими, использовать к употреблению нельзя. Поэтому мы выбрали нетоксические белые капсулы, которые можно использовать по назначению, и они медицинские. Именно поэтому они все у нас в середине не разноцветные, а белые. Дальше, то портрит с этим понятно? Антиварикоз. Когда нужно применять антиварикоз? Его тоже можно заказать в большой банке. Если у вас геморрой, если у вас варикоз, то вам лечиться тоже необходимо до трех месяцев, до 4 месяцев. В каких дозировках? Аналогично 4 капсулы за раз или 8 капсул в течение дня на протяжении не менее 2-3 месяцев. Антиинсульт. Аналогично. После того, когда у человека получился инсульт, то нужно этого человека выпаивать нашими препаратами антиинсульт, которые очень хорошо себя зарекомендовали. При этом не нужно делать человеку массажи, нужно как можно больше давать человеку возможности вылеживаться. Гастронорм, препарат, который лечит язву двенадцатиперстного кишечника, снижает кислотность 12 двенадцатиперстной кишки. Препарат гемонем, препарат, который полностью убирает дефицит железа, в нем в этом препарате железа нет ни в каком виде. Этот препарат очень эффективно повышает гемоглобин. В случае, если есть общая анемия, она всегда видна как общая бледность наших кожных покровов. Гемофит – это препарат, который улучшает гомеостаз крови. В случае, если у человека мало крови, он очень худой. А также у человека низкий гемоглобин, низкие эритроциты, низкие показатели крови, низкий креатинин, гемофит – это препарат, который поможет все восстановить. Общий гомеостаз. Гормонорм. Если вы худая женщина, еще сильнее худеете, не можете поправиться, это говорит о том, что у вас выделяются гормоны в неправильной форме. Они либо очень сильно выделяются, либо не выделяются вообще. Поэтому гормонорм это тот препарат, который может восстанавливать общий гормональный процесс организма и делать так, чтобы человек немножечко от этого поправлялся. Женское здоровье, препарат, который лечит заболевания женской половой системы, лечит миомы, лечит заболевания яичников, эндометриозы матки, а также кисты всевозможные. Лапчатка, общий иммунный препарат с испокон века, препарат использовался с целью Сделать так, чтобы у женщины начинала расти грудь, как ни странно. Этот препарат зарекомендовал себе в ходе комплексного лечения, климактерических заболеваний, матки, а также груди женской. Считаю, что этот препарат имеет еще и очень яркое иммунное и омолаживающее действие. Лимфонорм. Если есть увеличенные лимфоузлы, есть заболевания селезенки, есть заболевания бесконечных вирусов и гриппа, то нужно очищать лимфу. Это тот. Это тот препарат, который может помочь вам омолодиться и почувствовать себя заметно лучше, как бы увеличит энергию. Панкресорп это препарат, который лечит поджелудочную железу. подогрин избавляет человека от подагры, ренокс лечит человеку почки, убирает мочекаменное заболевание. Стальные нервы имеют успокоительный эффект, если вы ночами не спите, на ночь две таблетки код Баюн, две таблетки стальные нервы и будете спать. Гельминфит. Уникальный просто. Уникальный уникальный препарат, который поможет избавиться от гельминтов. Всех вариантов, всех разновидностей, всех производных. Включая амибиозы, там включая какие-то амеби, амебиозы и так далее. Тенторикс. В случае, если у человека ревматоидный полиартрит. В случае, если есть любые сбои работы почек. В случае, если есть любые сбои работы надпочечников. А надпочечники должны выделять адреналин, норадреналин, эстрадиол, прогестерон. Они должны выделять у нас гормоны женские, половые. В случае, если у вас климактерические расстройства нет месячных, в случае, если у вас общее состояние ревматизма, заболеваний, связанных с почками, я рекомендую для надпочечников, для их очищения, активации, применять препарат энторекс Препарат эндонорм. Позволяет восстановить все железы внутренней секреции, полностью восстанавливая эндокринную систему человека. НС-карт убирает аритмию, убирает заболевания стенокардии, сбоя общего ритма сердца. Биоксинон является природного происхождения антибиотиком, пробиотиком. В случае, если вы болеете, как производная антибиотика, можно попринимать биоксинон. ГВИ, препарат, лечащий герпевирусную инфекцию, помогает человеку избавиться от всех видов герпеса если принимать вместе с препаратом иммуногран. Препарат Гвардин избавляет человека от закрытых сосудов, а также помогает стимулировать сосудистую деятельность при непроходимости сосудов, общих изломов сосудов. Изломов сосудов я рекомендую принимать препарат Гвардин. Очищает сосуды наш. Препарат Гемортан ⁇ препарат очищающий кровь от любых инфекций, которые связаны с неправильным гомеостазом. Препарат КЛРИКС препарат, который лечит климактерические заболевания. Лундан улучшает общее состояние физического тела, как бы энергетик препарат. Лунглин очищает желчный пузырь, убирает дискинезию желчных протоков, убирает желчекаменное заболевание. Препарат прокмарки в комплексе очищает всю мочеполовую систему, включая циститы при мочи длительном, при бесконечном бегании. Прокмарти помогает избавиться от еще и лишней жидкости, которая накапливается в организме. Если есть фекальные заносы, а также кишечник работает слабо, рекомендую принимать препарат Прокшалан. В случае, если вы нервный человек, вам нужно принимать препарат Сирантал, он имеет мягкое, успокаивающее действие. Препарат Сантал лечит заболевания печени, улучшает состояние печени, мощнейший энергетик. Тарантел препарат, лечащий легкие. Тонизон, уменьшающий давление. Тутусосинкута, общий омолаживающий, улучшающий качество сознания. Шайван, препарат, за счет которого можно бросить курить за несколько месяцев. Фитонаболк, препарат, за счет которого можно заметно улучшить свою мышечную массу. Тератозин, препарат, лечащий щитовидку. Геморнем, препарат, который лечит человека от геморроя. Здоровый желудок, лечит от язвы желудка. Гепофит лечит заболевания гепатита. Франгул лечит запорные проявления на основе трав. Миграфит лечит головные боли непонятного происхождения. Оксидикс антиоксидантный, омолаживающий, похудеющий эффект имеет. Фитосорб мощнейший препарат, очищающий кишечник, имеет очень мягкое сорбирующее действие для кишечника. Выводит все шлаки, металлы, микроэлементы, токсины из нашего кишечника великолепно. Имеет еще и функцию охлаждения кишечника в случае, если есть запоры. Баладерма лечит заболевания кожи. Витофорт или Виталюксфорты – препараты витаминного комплекса на основе растительных компонентов. Гарнокоса, она же волосатик, улучшает состояние волос. Пневмонорм лечит заболевания, лечит заболевания астмы. Глюконорм снижает сахар. Бакторнорм снижает бактериальные Влияние после приема длительного антибиотика в химиотерапии, иммунофит, общий иммунный стимулятор нашего организма, корунеж для зачатия детей, катарфита лечит катаракту, красный дракон помогает при импотенции, убирает импотенцию. Мензонорм болезненные месячные устраняет буквально за один месяц, потом не болят вообще годами. Молодила, омолаживающий эффект, моргустоп убирает судорожные явления, мощнейший обезболивающий эффект имеет. Здоровое зрение, лечит глаукому, красивая фигура препарат от ожирения, красивая фигура 2 препарата от ожирения, которые нужно принимать вечером. О-модулятор, помогает избавиться от или профилактировать онкозаболевания. Фотокулис помогает, витамины для глаз, здоровая кожа помогает избавиться от наростов на коже липом. Цептевир противовирусный препарат, крепкие нервы, стоп нервоз. Если человек дергается, делает какие-то движения, где-то неврологи с подергиванием, принимайте крепкие нервы. Крепкие кости, стоп остеопороз, избавляет человека от остеопорозных заболеваний и общего миелита костей. Простуфит – препарат от простуды, лечит простуду без антибиотиков. Туберсол – препарат, избавляющий человека от туберкулеза. Цистонорм – препарат, убирающий антициститное действие, имеющий, лечащий заболевания почек и мочевого пузыря. Мнемонорм – великолепный препарат, улучшающий память человека. Суперслух – препарат, убирающий звон в ушах, а также шум в ушах. Склеронорм – препарат, убирающий склероз коронарных сосудов, головокружения – Препарат «Здоровый сон» помогает человеку заснуть. Препарат «Вертебрализ» – все заболевания позвоночника, суперпрепарат. препарат. «Старвьед» – общий иммунный препарат, увеличивающий иммунные дефициты, особенно у мужчин, улучшающий в общем. «Фукус» – препарат для щитовидной железы, имеет в себе огромное количество йода. Тибетцы считали, что любые водоросли улучшают еще и энергетику человека. Презус Монтесин – препарат, повышающий внутричерепное внутреннее давление при шими, рекомендую. Нонэкзантамин – препарат, лечащий от нейроинфекций, <coughs> а также от кожных заболеваний, вызванных переживаниями. Препарат Сутомид – препарат, который позволяет очистить кишечник, также рекомендую людям, у которых есть больные легкие. Препарат «Поркус коктус» назначать нужно людям, у которых есть заболевания, связанные с бесконечной диареей. Препарат «Сплендлав» если селезенка увеличенная, рекомендую этот препарат. Также при увеличении груди рекомендую препарат «Сплендлав». «Депосалт» при коксартрозе, общих заболеваниях спины, при высоком внутричерепном коронарном давлении, при любых артритах, артрозах принимайте «Депосалт», при заболеваниях мочеполовой, Система, а также при заболеваниях почек, мочекаменного заболевания выводит соль из организма. Соли, не кости, друзья мои. Дальше препарат Грандис. Любые заболевания кишечника, а также тем людям, у которых постоянно нет аппетита. Тремнин. Мощнейший космический сорбент, который позволяет человеку полностью избавиться от заболеваний, вызванных вызывающих в организме отравления. Витаминный комплекс С и Е. Если есть недомогание, вы теряете память, теряете зрение, вам нужен витамин С и Е. Препарат Гитарекс, препарат, который полностью избавляет человека от гитостудистой дистонии. Это далеко не все препараты, но сегодня мы рассмотрели как-то большинство даже из них. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшний, понравился сегодняшний вебинар. Как детям давать от гельминтов 7 лет? Детям даем от гельминтов 2 таблетки на ночь 30 дней. Что можно принимать при гриже позвоночника? У меня есть препарат, он называется вертебрали Neo. Принимайте 2-3 месяца, забудете о своей спине вообще. Никогда не будет болеть. У нас огромное просто глобальное количество людей, которые поднялись с костылей даже, принимая препарат вертебрали. Все, огромное спасибо, всем желаю успеха, до побачення. Или до свидания по-русски.